Вали все. Сюда можно под эту? Дальше. Здание. Закрыто. Закрыто. Пошли туда. Где замки? Закрыто. Зал. Закрыто. Да, да, да, О, Давайте, вот а Давайте туда. Только что буквально. мы стали свидетелем обстрела уже горловки. По первым, данным под предварительным жилое здание, попадание прямое. Это случилось на наших глазах буквально. Пять минут назад мы еле успели скрыться. Это подвальное нет Взяты на помещения жилого дома. Вот так вот пошли. Ир, за эту неделю расскажи, пожалуйста, что в Горловке происходит. За эту неделю нам не, дадут, не дают поднять головы. Просто-напросто. Ежедневно, круглосуточно, круглосуточно ведется обстрел в горловке. Беспорядочный, хаотичный, жестокий. Школы, больницы, жилые дома страдают. Просто-напросто просвета нет. Они убивают нас круглосуточно.